Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим вариант создания множественных отверстий и смещений на примере вот такой буквы. В течение урока мы будем конвертировать, преобразовывать, копировать, вставлять и редактировать, а в конце упорядочим объекты, максимально сократив переходы. Вот так что приготовьтесь! Откройте программу и задайте желаемый размер рабочего документа. Я люблю выставлять значения побольше, чтобы было удобнее работать. Главное в этом деле быть уверенным, что ваш конечный файл не будет превышать размер пялец, под который он создается. На горизонтальной панели инструментов выберите Font Engine Text. Включите Unicode и создайте букву произвольного размера. Зайдите в «Параметры» и установите заполнение «Ровные». Выставите значение предварительной прострочки, а также угол наклона, ориентируясь на свой вкус. Если вы не знакомы с таким понятием, как «Предварительная прострочка», кликните по ссылке в правом верхнем углу этого видео. Не снимая выделение с буквы, нажмите комбинацию клавиш «Ctrl D» а затем сместите полученную копию объекта, относительно верхнего, на желаемое расстояние. Выделите обе буквы и, зайдя в меню «Преобразовать формирование», активируйте функцию различия. Теперь удалите первый объект, а второй, третий и четвертый переместите в порядке вышивания на его место. Для этого выделите объекты на панели «Список объектов». Прижмите правую клавишу мыши и, перетянув объект в нужное положение, отпустите правую клавишу мыши. Окрасьте объекты в желаемый цвет. Поправьте положение и форму первых трех объектов так, чтобы они слегка заходили под желтый. Это избавит вас от смещения во время вышивания. Закончив редактирование, выделите все объекты и нажмите правую клавишу мыши. В выпадающее меню выберите «Генерировать стежки». Убедитесь, что все объекты имеют один угол наклона. Если нет, поправьте. У трех нижних объектов отключите предварительную прострочку и уменьшите плотность. Теперь необходимо сформировать отверстие. Существует два основных способа. Первый. Вы выбираете инструмент «Заполненный объект с дыркой» и с помощью него формируете отверстие. И второй вариант. Вы выбираете инструмент «Заполненный объект без дырки» и, создав нужное количество объектов, активируете функцию «Конвертировать. Открыть к заполнению». На мой субъективный взгляд, в данном случае удобен второй вариант, поскольку он легче для редактирования и создания копий. Итак, выберите инструмент «Заполненный объект», перенесите курсор мыши на рабочее поле и кликните левой клавишей мыши. Затем потянитесь мышкой к меню «Форма» и выберите «Эллипс 4 элемента». Сформируйте объект. Обратите внимание, как я формирую объект. Я его создаю, перемещая курсор мыши в правую сторону от созданной первой точки. Это критично и впоследствии поймете почему. Сформировав отверстие, выделите его. И, используя комбинацию клавиш Ctrl D, создайте нужное количество дублей, меняя попутно их размер и положение, создавая таким образом ощущение разнокалиберности и хаотичности дырок. Выделите все круглые объекты и, зайдя в меню «Конвертировать», выберите функцию «Открыть к заполнению». Если честно, этот перевод интерфейса просто великолепен. Это надо так назвать формирование отверстий. Ну, отлично, отверстие получено. Идем дальше. Не снимая выделение желтого объекта, снова зайдите в меню «Конвертировать», «Создать заполнение для открытия». Открытие не пустоты. А затем, выделив все объекты, зайдите в меню «Преобразовать», «Увеличить». И, установив значение 1 мм, нажмите галочку. На этом этапе я хотела предложить вам внести корректировки во все созданные объекты и расположить их в нужном порядке. Именно по этой причине я акцентировала внимание на процессе формирования круга. Но потом подумала и решила, что будет гораздо быстрее, если мы удалим все объекты, кроме одного, и вот с ним-то и будем работать. Для начала установим параметры. Угол заливки 0, плотность 7 и отключаем предварительную прострочку. Не снимая выделение с объекта, заходим в режим редактирования и нажимаем клавишу Delete на клавиатуре. Затем меняем положение двух точек, формируя объект, похожий на месяц. Вот тут бы нам и пригодился принцип формирования объекта круг, если бы пришлось редактировать множество объектов. И последний шаг создание заполнений и упорядочивания. Чтобы удобнее было работать, выберите все объекты и активируйте функцию генерировать стежки. В этом ролике я озвучу свой порядок объектов, а вы уже сделаете так, как вам видится. Для удобства я размещу все коричневые объекты в порядке следования после буквы «Е», а получив правильную последовательность, перенесу букву «Е» в самый конец вышивания. Первый объект будет вертикальный. Выделяем, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-C, копировать, затем Delete и Ctrl-V, вставить. Объект встал самым последним в порядке вышивания. Установим точки начала и конца этого объекта таким образом, чтобы свести к минимуму прострочку под незаполненной, неплотной стежковой заливкой. А, да, заходим в меню просмотра и включаем отображение протяжек. Поскольку точка конца вышивания первого объекта у меня ушла вниз, то я перенесу объект месяца туда же, изменю слегка его размер, подгоняя под отверстие и выставлю точки начала и конца вышивания объекта. Теперь создам копию объекта месяц, слегка изменю ее форму и расположу в следующем отверстии. И еще раз создам копию. И еще. Дойдя до объекта тени буквы, выделяем ее, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-C, копировать, затем Delete, вырезать и затем Ctrl-V, вставить. Меняем точку начала и конца вышивания, добиваясь устранения прострочки под объектом. Теперь выделяем последний созданный круг и жмем Ctrl-D. Вот, уж точно думаю, нет нужды объяснять, что я делаю. Повторяя то, что уже было описано, заполняем все отверстия. Закончив формирование объектов, переносим букву Е в порядке вышивания на последнее место. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-A, выделить все и генерируем стежки у выделенных объектов. Ну, а затем сохраняем в формате программы. Надеюсь, данное видео поможет вам в решении вопросов, связанных с множественным созданием однотипных объектов, а также дырок и заполнений. А результатом станет готовый алфавит сыр, и если кому-то будет не лениво, он сможет добавить к своему алфавиту символ года. Всем хорошего дня!